когда находит просветление и ты уж как бы сам не свой тогда лишь проявляешь нечто и вот играешь даже вальсок и сей вальсок никто не слышал И даже сочинить не мог. Обытцам а принесла та птица, которая сидит на Примите же подарок мой и кое-кого ничто. Thank you. um me